Всем привет, с вами Макс Риск, Новое ноумавлению привет зуба. Версия новая. Привет, Зубастеры. Выберите костюм и будете готовы к розырсу и развлечению. Видите, приближается зубовый. Как будто хел. Блин, копируй, копируй. А, ну, ну есть такое, да? Хм. Я тоже начинаю копировать. Только не играет, я не копирую. Все нормально. У меня ж нет игры. Своей. Давайте отметим этот праздник. Ну, уже прошел Хэллоуин, уже 12 дней назад, уже 2 недели. Ну, 2 недели 14 дней. Так, добавил долгожданного нового персонажа и... О, особенные события, новый персонаж Гэнди и та да, ещё выше. Новый скин. Металлист. Это... Хэллоуин, я так и знала. Ну, что Хэллоуин Аватарыч. Я её даже скачал, может быть, добавлю из таких... Новые тематические мероприятия. В зоопарке добавят новые украшения. Здоровье охотник увеличится в соответствии с их новым ужасным обликом, То есть здоровье увеличится. Будет какую-то праздник, украшение. Где новые карты? Я помню, что ютуберы раньше хватили. Где зуба новые карты? Так, что это такое у нас? Ага. Как должно быть? Или я перепутал? окей экранчик такой будет ну, ему по обновлению я думал там перепутал свеси улучшай персонажа чтоб он стал сильнее так кстати карту вроде бы изменили слушать и И так было кстати запутался по времени на слишком путешествие тяжко заняло мне много времени так что больше не буду путешествовать став лайк если тоже любишь путешествовать время. да еще подписывайся на мой канал чтобы не опрос к нам ролики так ну, давайте тогда скажу про всех персонажей которые у меня есть и на что они способны их там скиллы как -то того, стойкость или как-то мне говорят заходим персонажи? и смотрим лари у нас такой скрипный убийца я так и написалась статья так почитал о гендри ага, 11 1 уровень, гендри летающий а от класы вот еще летающий венгри ловушка кусака сама -то тоже тоже красивые смотрите я думаю что все хотели бы таких персонажей знаете что дело в том что у меня одного, вот такого, что он одиннадцатый, один такой, если пятьдесят, что он, наверняка, не покупает, да? Ну, значит, нет, надо мне такого, наверное, он популярный. Да, а? Заберем, конечно, монету, ускорим в ящике. До сих пор скина, скины рекламируют. кстати, я на ролик записал по Brawl Stars. Ссылка на канал в описании. Или в поисках Manox Risk Brawl Stars. Я их там прям разделил, зубы есть, брал там, что было классно. Так, я посмотрел рекламу. Ну блин, если вышло обново, то нужно обзор делать. Опрос по переводам Как прям RGB плохо. Adjbс плохо переводчик такой нес вот в этой игре, вот не знаю плохо или хорошо Ну, вроде бы ну как вам сказать да есть не да? персонажи раньше конечно, была зоба с анализам О, некоторые ютуберы тоже так говорили так ну что ж давай возможно новую карту байда я хочу только поэкспериментировать вот и на еще он интересно еще вот интересно Генри и все чувство, что мне просто повезло или просто не повезло. отработчики а сделали все специально, чтобы играли больше в эту данную. Так, о, да, нет, карту не обновили, какая она была, по-моему. По-моему, была. Да, была такая. ой ее, моему -мо -мо, сейчас я стрельцы Да, видно, что изменили так, так, так, так. Да. кстати, изменить тиху -тиху -тиху, тиху, тиху, тиху, тиху, тиху. Хорошо. На тебе. Мина, Мина. Все отступаю, может забирать. Так. Сейчас клесенка Ну, вроде бы карта классно Кстати, некоторые зубастеры списали ролик под названием Гон. Mm. А если хочешь, чтобы продолжить тоже Лонгби снимать, может уже с Я mm. думаю, что такой хитрый. А, -а, а, я тоже помню, тебя Хопа она. Тихо-тихо это что такое еще? как-то очень страшно. Кона, нет, нет, нет. Я просто по разброс играю, вот и все. В разброс играю. Напиши комментарий, какая твоя стратегия. Кстати, домик просили на по моему. Но хоть это радует. А вот карту также сама, как в Майнкрафте, как мы с вами строили в Майнкрафте. Также Так Я как будто знаете, не играю, да. Хопа на тебе. Не, не подходи сюда, там тебе плохо будет. Нет. Нет, тебя ж конец. Ну ладно. В принципе, ты думал, что я новичок? Эй, кто тебе сказал, что я новичок? Эй, подписчик, кто вам сказал, что я новичок? Или вы просто так эти вот, люди, вот подписчики? Ну, очки, очки, очки. Просто так решили, что я новичок. Не какой там новичок, я уже играю в дзюбок. Больше, чем в джбэп, два раза. Я точно не скажу, можешь зайти в джбэпс посмотреть ссылка в описании бы проснял только давайте так мы наберем кпшки о я уже 8 уровня тут я быстро кстати выписки, там так быстро Мен, не есть еще одна игра клас клаш обон называется очень прикольно тоже поиграл в нее. ну как вам сказать там так уж большой онлайн я занимаю со всего игры 2000 место, а в зубе занимает 1000 место. Вообще тяжело там пробиться. А там он у игра. Вау, вау, вау, вау, смотри, легендарное оружие. Слушай, соус правим. Я заберу Тихо-тихо-тихо. Я потихоньку. Тихо, тихо тихо тихо тихо Я потихоньку. На, больно-больно, а? а? что мне уже нельзя? Ладно, заберу. Специально, да? Чтоб тебе не досталось а хитро на не показывай не показывай так пугаем бам делом пугаем бам делом пугаем бам делом не не не не надо а блин чуть не убил так подожди так. нужно активничать как и во всех играх если честно став ты тоже такой станешь активным но не, не не тихо тихо спайся такой джейн джейн как-нибудь джек про а4 или бро а 4 это листок или... человек на вас зовут по-другому да что-то я это помню помните мы с вами тоже так встретили я про них тоже говорю, так же сама Давайте еще раз. Этой, да, давайте еще раз. Ну, было классно. классно. Кстати, хочешь ты, наш дискорд? Пиши Макса Дискорд. Просто yeah. поиск, убивай, найдешь. Смотри, как я волнуюсь. Тихо-тихо-тихо. Сначала игры я всегда волнуюсь. Ну, все персонажи тут волнуются. Так, да, подожди, у меня нет хп, у меня есть зато аптечка над ну, хайлой, косточка. Который я смопчу, чтобы прям поесть. Да безумно, я дю вейпс, э, зуба. Кстати, наш ролик под названием зуба трек, зуба музыка, набрал первую тысячу. Не, ну я не скажу, что прям тысячу лайков. Ну, посмотрим, набрал. Как вам такое? Можете послушать. Можно, Он тоже зайдет. И если хотите, что я продолжим, там уже есть вторая, третья, четвертая. Ну, конечно... Два раза меньше. А, она даже бывает... Подождите, как два? Ты можешь два. Да пять раз меньше. Да пять раз меньше. Пять раз. Это очень много. Мне, конечно, нравится статистика обычная, да? А что тут э, явно не хватает. Как думаете? Что тут в игре зуба не хватает? А, мячка вон. Кстати, мячик. Точно. Подбол. Футбол. он не хватает. То есть э, вы краба, если у вас, конечно, есть краб. Вот и бочка это у нас мячик. И типа Да безумно тебе придумать все. Ну ему, кстати, не знаю. Будет... <соединяющие> ой ой откуда он знал? То есть, если по вечеречек все будет нормально. Не укус. А, почему укус? Попадаю укус. Что делать, блин? это значит А, он за мной следит. Так нечестно. Зуба от зуба Зуба зуба Так нечестно я понял тебе я понял когда нам попадет все будет окей да хорошо сейчас нам пойдет слушайте а я пойду вот так вот почему этим финам дает такую возможность как он не чувствует все у меня уже не чувствует отлично Ну блин он пус... как нет он чувствует все он чувствует а чувствительный человек пошел вон как это как он укус чувствует у такие зубы на ну, вот я вот не знаю ну, в общем про науку новую рассказал а. это место но ну, этот охотник фин самый сильный вот если бы у был бы фин а чтобы он у меня был и у вас там всякие интересные штучки полный у нас были не было особенно за да, мне может быть, что я просто говорю но ну, нет любит, что было привычно Если там примет, что все. Так, ну, что ну, давайте расскажем про персонажи так, вот вот. ну, он такой быстрый скорости а кстати еще один есть ролик о том, что сам быстрый персонаж, конечно в фазе, я уже сделал эксперимент, все четко в фазе Пеппер, снайпер, снайпер-убийца Молли, Да не знаю, наверное, какой Брюс, сильный, отважный, Оли Ага, -а -а. куча там, вообще, варят обзора У нее. баг, честный воин, сражается крепко Люблю такого персонажа, я бы его взял да, как этот кузнец в игре Clash of Legends. Подписывайтесь на мой канал Clash of Legends Max RISK, включи на русском языке. Ларин. Не трус. Ну и всё, самое на от НРАБАК. Кстати, давайте еще ролик зайдем. Точнее, сделаем ролик. Точнее, спешим еще Длиннее ролик. Короткий ролик уже не хочет сделать но ну, ну окей тогда за баг сыграл он честный рок если баг выиграет это кстати для него скин купил. так что тихо тихо тихо тихо ну а типа шаблон почему именно баб ну потому что у него есть способность скорость и мне это очень нравится потом бак честный с есть еще одна кстати такая игра игра очень похожа но я не помню как она называется ну мультфильма, мультипильмальная игра э, для да, мультмультфильма. Если чтобы я про, подробнее про нее рассказал, то нужно брать один лайк. лайков. Ну да, чтобы поддержать данную игру. Боится меня? Слушайте, я такой на, на, на крепче. А, да, кстати, меня уже как там сказать вам. Эй, что ты смеешься? меня девятый уровень, так что я крутой. На. Видишь, надо, йоу. А, успокойся, выпить чайечку. <coughs> ну почему? А мне есть аптечка. Лол, лол, лол, Не надо, успокойся. Никс, Блин, став лайк снимешь Никса? Никс вообще дерзкий. Да Фин тоже дерзкий. Почему ты строит прям двоны прыжками. А мне тоже поставить. Да, стоп, там что-то есть. Так, у него очень мало ХП, сейчас мне будет нападение убить Да что, что ж такое он меня укусит нет нет фин за две игры мне убить вау, вау вау Вау Вау Вау это четко было У Меня еще легендарный укус Дайте мне финам я хочу пополнить на фине покататься 0 кубков но это не важно не на 3 миллиона монет Да 3 миллиона просто 50 миллионов 858 миллион 971 миллион ну тут только одна цифра я удивляет вот это вот. миллиард и все побольше а ничего нет экраном класс кстати Edge Waves побольше значит у миллиарды куча -то. просто цифры миллионы если ты любишь цифры играй Edge Waves пиши возраст нельзя в поисках найдешь игрушку там куча цифр, а мне нравятся цифры математика, меньше математика. Играй в Если не бежишь математику, играй в зубы. Не понимаете, что он? Ринди у вас меньше, мы не знаем. Просто попробуй обедать. Ссылка в описании.